Добрейшего времени суток Меня зовут А впрочем это уже не важно В моем теперешнем состоянии Многое перестало быть важным На смену старым пришли новые ценности И мое существование в силу некоторых событий Приобрело совершенно иной смысл Впрочем об этом я расскажу вам попозже Жил я... В полном одиночестве, в собственной квартире, находящейся в центре города, из окна был виден городской парк. Мамаша выгуливали своих детей, молодежь собиралась в компании вокруг одной из скамеек. Я же был… я был чужд всякому общению, выходящему за рамки, назовем его деловым. Я жил, придерживаясь некого кодекса сформировавшегося у меня в голове еще в детстве. Я никогда никого не любил, у меня не было друзей и закадычных приятелей. Коллеги по работе всегда оставались только коллегами. Таким образом, я был чем-то вроде пустого места. Я был обычным серым человеком, офисным планктоном. Одним из тех, чьи лица... Люди никогда не держат в памяти больше минуты, да и, как правило, даже не наблюдают. Моя жизнь текла размеренно, однообразно. Новый день ничего в нее не привносил, как и не забирал вчерашний. День за днем одно и то же. Утро, будильник, работа, дом. Казалось, что я живу вне времени, бесцельно и безнадежно. Не желая что-то изменить и не имея возможности внести какое-либо разнообразие в свои унылые вечные будни. Можно даже сказать, что меня не существовало. Я вымысел. Идея, порожденная в чьем-то воспаленном разуме, выброшенная в пустой мир и лишенная способности испытывать теплые чувства. Я не был полностью бесчувственным, как и все. Смеялся над комедиями, с удовольствием смотрел фильмы ужасов, слушал любимую музыку. Однако чувств к другим людям я никогда не испытывал. Даже в раннем детстве на такой, казалось бы, простой вопрос. Любишь ли ты маму с папой? И я терялся и не знал, что отвечать. Поэтому для общества я был ничем, пустым сиденьем в автобусе, чистым листом бумаги. Однако я никогда не задумывался, что на одной из остановок в автобус может кто-то войти и занять сиденье, а на чистый лист чья-то рука может вписать слово ⁇ первое слово ⁇ моей новой истории было написано промозглым ноябрьским утром. Этот дождливый день навечно врезался в мою память и будет оставаться там до самой моей смерти. Если, конечно, я когда-нибудь жил и смогу умереть. Я открыл глаза за секунду до мерзкого вопля будильника. Все как и днем ранее, и неделей, и годом. Поспешив выключить мерзко верещащего электронного монстра, я подумал, что хорошо было бы заменить его на другой, с более дружелюбной мелодией. Впрочем, конкретно эта мысль посещала меня абсолютно каждое утро. Но будильник по-прежнему гордо занимал свое место на прикроватной тумбочке, незыблемой словно скала. День за днем дающий отпор морскому прибою. Прогоняя остатки какого-либо сна, я встал с постели и направился в ванную принять душ. Кафель приятно охлаждал и ноги, развеивая утреннюю сонливость. Раздевшись, я встал под струю горячей воды, ударившей мне в лицо, подобно рукотворному дождю. Пока я принимал душ, мне не давала покоя какая-то маленькая деталь. Нечто в моем доме было не таким, как всегда. Ставило под сомнение мою привычную жизнь. Здесь было что-то, чего не должно быть. Или не было чего-то, что на протяжении долгих лет занимало свое место. Пожав плечами и списав все на непогожий день. Я подошел к зеркалу, смахнув рукой капельки конденсированной влаги, и я застыл на месте. Там, где должно было быть мое отражение, преданным двойником повторяющее все движения хозяина, была пустота. Нет, в зеркале отражалось все, что положено, стены за моей спиной потолки, бутылочки с шампунем и кремом для бритья. Не было только меня. Пустота. Будто я не стоял сейчас перед зеркалом в спутанных чувствах, пытаясь убедить себя, что это лишь сон. Просто ночной кошмар. Вот только мне никогда не снились кошмары. Медленно, как во сне, я поднес руку лицу, все на месте, пять пальцев, смуглая кожа и шрамик на мизинце, определенно это моя рука, и я не превратился вдруг в человека-невидимку, переведя взгляд на зеркало, я не заметил каких бы то ни было изменений, я по-прежнему не верил в реальность происходящего, вот только в голове начали всплывать старые истории о вампирах, Усмехнувшись глупым мыслям, и все еще надеясь проснуться, я вышел из ванной и с опаской подошел к окну, ожидая, что солнечный свет испепелит меня, и я наконец-то проснусь. Но нет, я не превратился в груду пепла, солнце, как раз выглянувшее из-за туч, лишь заставило меня прищуриться с чувством легкой паники. Я прошел в комнату с твердым намерением позвонить на работу и взять отгул. Этим правом я никогда не пользовался, из-за чего прослал трудоголиком ведь человеком безличной жизни. Как, собственно, и было, так что начальник мне бы не отказал. Взяв трубку, я приготовился набрать знакомый номер. Но с удивлением обнаружил, что телефон лежит на месте. А моя рука сжимает пустоту. Мерзко засосала под ложечкой. Уже медленнее я попытался взять телефон в руку. Вот я ощущаю дрожащими пальцами шершавый пластик. Сжимаю миниатюрный аппарат. Подношу к уху. В этот момент голова закружилась, будто я... Я взглянул в бездонную пропасть, неожиданно развершуюся под моими ногами. Когда я взял себя в руки, телефон лежал на прежнем месте, будто насмехаясь. Слабость продолжалась лишь секунду, и, возможно, я бы ее не заметил, повторяя свою попытку лишь один раз. Но я пробовал, пробовал снова, снова и снова. Тщетно, абсолютно бесполезно. Мое левое веко нервно задергалось. Я никогда не страдал нервными тиками, но сейчас... Сейчас, похоже, пробил мой час. И сдав протяжный стон отчаяния, я упал в так удачно подвернувшееся сзади меня мягкое кресло. И просто вскрикнул от боли. Подушки встретили меня твердостью гранита, словно кресло было высечено. Из цельного куска породы. Сквозь слезы боли и страха я осматривал комнату пытаясь найти выход и поверив в то, что это не сон. Мир отказывался признавать мое существование. Как воспоминание не может позвонить кому-то, так и вымышленный персонаж не может примять подушки своим весом. Я просидел в кресле, наверное, несколько часов, бездумно уставясь в одну точку. Впрочем, за фазами отрицания и страха, Наступила фаза принятия, как ей положено. Слегка успокоившись, я прошел в ванную. Я же принимал душ. Поворачивал ручки кранов, вытирался полотенцем. Быть может, я смогу с чем-то взаимодействовать. Подойдя к крану, я повернул ручку. Всем сердцем надеюсь, что сейчас все будет нормально. Из смесителя хлынет вода и кошмар развеется. Но нет. Опять легкая слабость и больше ничего. Нервно хихикнув, я сделал шаг к выходу и покачнулся, едва не упав. Возможно, в этом вина нервного истощения, а возможно, постоянные попытки вымотали меня. Но я ни в коем случае не собирался сдаваться так просто. Теперь мой путь лежал к входной двери. Я даже не стал пробовать повернуть ручку, все равно это бесполезно. Лишь прислонился спиной к стене и стал ждать. Через некоторое время за дверью послышались тихие шаги. Я встрепенулся и закричал, молотя обеими руками по двери. Я кричал, чтобы вызвали милицию, пожарных, скорую, кого угодно. Кричал, что у меня пожар, бандиты, умирающий человек. Но в общем и целом я не исполнейший бред на который только был способен мой изломанный разум. Шаги слегка замедлились, затем затихли, будто человек остановился, раздумывая. Затем шаги стали удаляться. Хлопнула дверь подъезда, и настала тишина. Но я орал так, что своими криками должен был перебудить весь дом. Они не могли меня не слышать, это просто невозможно. Со злости я громко выругался и тут же ужаснулся. Мой голос, он звучал как шепот, даже скорее шелест. Будто бы ветер пронесся сквозь опавшую сухую листву. Меня никто не услышит, никто не придет. Полностью опустошенный я опустился на пол, обхватил колени руками и, кажется, заплакал. Очнулся, от Полубреда, полудремы, я уже вечером, кряхтя поднялся с пола и принялся мерить квартиру шагами, попытавшись повертеть ручку двери, я направился к телефону, затем в душ, потом обратно в двери и так раз за разом. Вдруг по спине пробежал неприятный холодок, я понял, что проголодался. Очень проголодался. На ватных ногах я прошел на кухню. На столе лежал кусок хлеба, из которого я собирался утром приготовить тосты. Господи, пожалуйста, я молил Бога, чтобы у меня получилось. Положив обе руки на стол, я аккуратно постарался сдвинуть хлеб с места, хотя бы сдвинуть. Головокружение на этот раз отдавшееся, Острой головной болью заставила меня жалобно вскрикнуть. Мой разум помутился, и я с диким воплем бросился к окну и рванулся наружу, словно желая взлететь, не имея крыльев. Разбивая стекло своим телом, чувствуя, как осколки врезаются в кожу, я стремился наружу. Секунда полета, приближающийся асфальт. Я зажмурился, готовясь к превращению в комок сломанных костей и разорванных сухожилий. Как вдруг почувствовал столь знакомое головокружение? Открыв глаза, я обнаружил себя стоящему у целехонького окна. Снаружи уже наступила ночь, и на темное небо выпал серп месяца. Он заглядывал в окно. И будто дразнил меня своей ехидной улыбкой. К этому времени на меня накатила странная апатия. В горле пересохло. Резь в желудке была невыносимой. Но мне было все равно. Я был готов промучиться неделю и умереть от обезвоживания. Я действительно был к этому готов. Я сбился со счета через полтора месяца. На протяжении 43 дней я сидел в кресле, словно впав в некий транс. Иногда я поднимался и бесцельно кружил по квартире. Голод и жажда были невыносимы. Моя кожа списала с костей, как парадный костюм со скелета. Но я не умирал. Мое сердце продолжало биться в груди, отмеряя удар за ударом время моего существования. Я был неким извращенным подобием мумии, запертой в своем саркофаге, в ожидании несчастного, который откроет ее темницу и выпустит древнее зло на свободу. В моей душе крепла ненависть. Да-да, именно ненависть к людям, которые копошились снаружи, как муравьи. Изредка я подходил к окну и наблюдал за людьми в парке, за детьми и стариками. За мужчинами и женщинами Наблюдал и ненавидел их Их свободу и жизнь А еще я ждал Ждал, когда же кто-нибудь придет И вскроет мой чертов саркопак В хорошую Почти новую квартиру в центре города Из окна которой был виден парк Где мамаши выгуливали своих детей а молодежь собиралась вокруг одной из скамеек, въехала семья. Дружная, почти идеальная молодая семья. Отец, мать и их пятилетний сын. Квартира была в отличном состоянии, как говорил риэлтор. В ней раньше жил работник одной крупной компании но потом съехал, никому не сказав ни слова. Год квартира простояла пустой, с мебелью закопанной в чехлы и странным запахом средств от поля. Но теперь пришло ее время. Отец не мог нарадоваться, светло, тепло, отличный вид из окна и близость к центру города, делали ее лакомым кусочком и отличным шансом выбраться из пригорода. Да и маленькому сынишке, Квартира сразу понравилась. Просторно и уютно. Полно места для всяческих игр. Поэтому семья, не раздумывая, въехала И принялась распаковывать вещи. Что? Что, черт потери, происходит? Кто? Кто эти люди? Почему они суетятся, радуются? Снимают чехлы с вещей. Я провел в своем кресле вечность и, наверное, покрылся бы пылью. Да плесенью, если бы мог. Как неприятно, когда что-то проходит сквозь тебя. Я испытал это ужасное чувство вечность назад. Когда пришли люди. И пьяный рабочий надевал чехол на кресло, в котором я сидел. Будто нож сквозь теплое масло. Его руки прошли сквозь мою грудную клетку. Я почувствовал тепло его кожи своими легкими. Сердцем. Сеточкой сосудов. Он же лишь неосознанно поморщился. Будто случайно угодил рукой во что-то склизкое и мерзкое. Испытал я это чувство и теперь. Маленькое существо залезло в кресло с ногами и радостно подпрыгивало на пружинах. «Мальчик лет пяти-шести, уйди. Дай мне просто исчезнуть, раствориться в этом кресле. Дай же мне просто уснуть вечным сном в моем саркофаге. Он не слышит, не видит, не понимает. Сверлю его взглядом, точнее. Точнее, пытаюсь сверлить. За прошедшую вечность я изменился. Сильно изменился. Теперь я почти не помню, каким был раньше. Есть лишь сейчас и теперь. Глаза будто подернуты серой пеленой. И мучительно тяжело поднимать веки. Уйди. Просто уйди. Как давно я не говорил вслух. Наверное, целую вечность. Только мой голос беззвучен. Я пытался тогда говорить с рабочими. Пытался даже дотронуться до них, но тщетно. Но это маленькое существо. О, мальчик не услышал меня. Но будто почувствовал. Смешно нахмурив брови. Он аккуратно слез с кресла и убежал к родителям. А что если нужно попытаться встать, разогнуть капкан когтистых рук и вытолкнуть себя из проклятого кресла? Нужно предпринять еще одну попытку выбраться из своего открытого гроба, может безуспешную, но нужно. Родители были на кухне, разбирали коробки с посудой, когда к ним прибежал сын. Он был слегка напуган, даже скорее удивлен. На вопрос отца, что случилось, мальчик замялся и с детской непосредственностью ответил, что в кресле что-то сидит. Впрочем, когда они пришли в комнату, кресло было пустым. И кажется, забыв о произошедшем, ребенок убежал играть в другое место. Тем временем за окном начало смеркаться. Близилась ночь, и домочадцы, поужинав, разошлись по комнатам. Мальчик был счастлив. У него будет настоящая своя собственная комната. Небольшая, но своя. Прыгнув в кровать, он залез под одеяло и приготовился спать. Незнакомое место немного пугало, но отец учил его, что в шкафу и под кроватью монстров нет, поэтому бояться было нечего. Но все равно... Да... Получилось... Я кое-как переставлял ноги. Выбирался из своего пристанища. Поздний вечер. За окном тускло горели фонари. А может тусклыми были не они, а мой взгляд. Будто истлевший. Наверное, я сейчас сам напоминаю истлевший труп. Дыхание выходило с хрипом. Иссохшая гортань отказывалась принимать новую порцию воздуха. Да и нужен ли он мне вообще? Что ж, нужно осмотреться. Кровать. Молодые мужчина и женщина, спящие в обнимку. Дальше. В другую комнату прохожу сквозь неразобранные коробки. Еще кровать. В ней ребенок. Не спит, боится, новое место, стресс. Встаю в изголовье. Наблюдаю. Не знаю, зачем я сюда пришел. Будто что-то внутри меня приказало. Нет, посоветовало пойти. Будто внутренний голос, живущий своей собственной жизнью, подсказал направление, в котором может быть выход. Дыхание ребенка становится чаще. Видно в темноте, что он, распахнув глаза, смотрит на меня. Не сквозь меня, а именно на меня. Впервые за целую вечность. Чувствую его липкий страх. Вспоминаю его памятью все истории о Буке из шкафа и мертвеце под кроватью. Зрение становится четче, и я уже различаю все мелкие детали. Капли пота у ребенка на лбу, судорожно натянутая до подбородка одеяла. Кажется, я просыпаюсь. Спасибо. Мальчик лежал в кровати, сонно моргая. Бояться нечего. Страшные истории, всего лишь сказки и ничего более. Он уже был готов совершить решающий шаг. Повернуться лицом к стене и отдаться в мягкие лапы сна. Как увидел нечто странное. Тощий силуэт из изголовье своей кровати. Будто тень худого человека. Мальчика прошиб холодный пот. Он натянул одеяло до подбородка и несколько раз плотно закрыл открыл глаза. И несколько раз плотно закрыл и открыл свои глаза. О, это не помогло. Кажется, силуэт стал только четче. Если вначале он напоминал просто тень, чуть более темную, чем остальные... То теперь начал обретать объем. Черные провалы глазниц, спутанные седые волосы, цепкие длинные пальцы скелета. С тихим воплем мальчик бросился в комнату родителей. Проводив ребенка взглядом, я тихо проследовал за ним споткнувшись о неразобранную коробку споткнувшись, а не пройдя сквозь нее. Я, кажется, понял. Теперь, вечность спустя, я понял, как мне вернуть себе жизнь или подобие жизни. Ребенок, подавленный стрессом от переезда, дал мне эту возможность. Возможная мысль или образ или воспоминания... И, возможно, сильное чувство сможет дать мне сил накормить меня. Страх. Вот что мне нужно. Сегодня страх темноты дал ребенку возможность увидеть. Завтра он будет бояться уже не темноты, а меня. Я не знаю, жил ли я или вся моя прошлая жизнь лишь плод воображения. Но я знаю одно. Сейчас я сам плод воображения. И стать реальностью мне поможет единственная вещь в этом мире. Чувство. Чувство, что правят сметенными умами и сердцами. Страх. Возможно, когда я стану сильнее, то смогу выбраться из тюрьмы моей квартиры. Но пока... Встретимся следующей ночью, мальчик. Когда ты своим поведением достаточно напугаешь своих родителей-скептиков, я приду и к ним. И тогда я буду достаточно материален, чтобы напугать взрослого человека.